Рубрика «Мурашки» Истории Рапина Часть восьмая «Колдун, Колдун Ут Посвящается Николя Тесла Ут-колдун, ут-колдун Он пришел на виду Город твой ветром Ут-колдун, ут, -колдун, ут -колдун, ночью Поёт он с собой, заберёт он, принес нам виду. Вот колдун, колдун, Это знают все в Рапино, хотя было это давно. Так давно, что барды не пишут нот ныне каждый добрый отец песни этой пугают детей жален не видит как песню слушает тень есть у сюжета старых легенд крайне опасный ингредиент время меняет истину на хэппи энд все легенды учат и лгут только разве люди поймут я видел сам кем был этот страшный вот история. Сердцем в груди я клянусь, что ей не вредил. Я расскажу. А ты уже сам суди. Это видно с любой стороны. Все меняется после войны. Сколько детей остались ничьи сыны. Там, где были уют и тепло, Там, где ведали стоимость слов, Стало ничто, и Уду там жить пришлось. Вот, мальчишка, тело как гвоздь, Дом, корыто худо насквозь, Сколько ливней в это корыто лилось, Все богатство корешки книг, И на ужин корешки книг, Странно, если бы был он красив, привык. Вместо стати дали ума, сердце больше, чем графа с ума, но разве на это смотрит людская тьма? Стоит уду выйти на путь, каждый удо хочет толкнуть. Страшен, черт, денься куда-нибудь. Он девается, горной тропой в одиночестве ходит домой. Пой, добрый уд, О самым горящим бой. Он пуст скучен был бы рассказ Жизни Уда для людских масс, Если бы Уд черта однажды не спас. Раз идет он, дорога строга, Видит черт на козлиных ногах, А у черта толпа, Отпилила рога, Чёрт Чертенок, детеныш пока, над скалою висит на руках, плачет чертенок, скала над ним высока. Дал добрый ут черту руку свою, вытащил, чуть не пропав на краю. Не бойся, смеется, Хочешь тебе спою. Видно, ты сильно кому навредил. Я не вредил, я впервые один к людям пошел и остался едва невредим. Мне не хотелось злым с ними быть. Я искал новые для чёрта судьбы, но вышел и стал мишенью для злой толпы. Ты меня спас, и теперь я в долгу. Я еще мало для чёрта могу, но вырасту, вот, и буду тогда могуч. Долг твой не нужен мне, маленький черт. Всяк поступает, как нужным сочтет. Думай пока, приходить буду каждый год». Так повелось, и на то, что подружились мальчишка с чертом, Оба мужчины уже только левый, с хвостом. В ночь, где октябрь крещенный брем, Черт пунктуально стучит в старый дом, И до рассвета они говорят обо всем. В стольких вопросах они нашли толк, Только всегда был единый итог, Черт хотел долг вернуть. Уд не хотел брать долг. Черт стал красавец. А добрый наш Ут черен, как тьма и болезненно худ. Люди к нему хоть и ходят, но после плюют. Книги, которые Ут изучил, дали ему много знаний и сил. Уд всех лечил, он великим и мудрым был. Был у него один важный секрет. Уд хотел сделать искусственный свет. И люди за это винили его в колдовстве. Синие молнии в горы идут, ут для нас всех собирает беду, ут колдун, ут колдун, чарту продался, ут. Синие молнии в горы идут, ут для нас всех собирает беду, ут колдун, ут колдун, черту продался, ут. черт наблюдая однажды сказал. Лучше бы у ты картины писал, А люди боятся, что свет им ослепит глаза. Я собираю им дары здоров, Каждый останется жив и здоров, Свет вершит то, что во тьме не способен народ. Время ступало своим чередом, Чёрт по делам посетил как-то дом местного диакона, Толстого старого Ндо. Там собралось невозможно людей, Дьякон вещал о приказе церквей, Должен гореть на костре любой книгочей. Книжникам место известно ⁇ в аду. Словно в каком-то едином приду Люди кричали «Ут, колдун, ут, колдун, ут ⁇ Ут-колдун, ут-колдун, ут. Черный, худой, словно сам сатана, Сила над молнией править дана. Ут-колдун, ут-колдун, ты не спасешься от нас. Выйди из дома, был черт как ледник. В воле его, пыль была вместо них. Ут, уходи, заклинаю, горю. Все, что захочешь, тебе подарю. Хочешь, сейчас же со мной полетим? В земле, где будет тебя не найти? Хочешь, по времени вместе пойдем? Хочешь, я сам сотворю тебе дом? Все, что захочешь, ут, люди идут. Если откажешься, сам уведу. Ут вот же спокоен, как зимняя тьма. Ты надо мной не имеешь, Ерма. Долг твой вернешь мне сейчас, как хотел. Вот указание тебе на листе. Люди идут обвинять в колдовстве. Но я сегодня закончил свой свет. Он может даром им божеским быть. Может он также живое убить. Вот что ты сделай, мой преданный друг. Если сегодня я все же умру, ты этот сложный для них механизм Сразу бесшумно от них устрани. Если во свете им видится зло, Значит, что время ему не пришло. Но осторожен, чертенок, с ним будь. Смерти достаточно кран повернуть. Ныне ступай и сюда не смотри. Если все выгорит, то не сгорим. Если же света они не хотят, Мне между них все равно будет ад. Ну же. Ступай же. И высланный черт слышит, как ут за работой поет. Что было дальше? Свет вымыла тьма. Я тогда чуть не лишился ума. Пил, словно дьявола, а после смотрел в дома. Третьего дня я поднялся к горе, где ут упрямой и глупо сгорел ночью, когда октябрь крещен в ноябре. Долг был на мне, но я сделал не так. Я повернул этот, чертов рычаг, и город горел, словно город был черта свеча. Ну и не на месте, что было давно, кто-то построил твое рапино. В нем нет церквей. Я любую пускал на дно, только одно никак не изведу песенку эту, где Ут мой, колдун, страшный колдун, что весь старый город сдул. Люди остались ведь правы в одном. Ут подружился однажды с чертом. Дважды теперь я обязан. Мой долг крестом. Все легенды лишь учат и лгут. Может быть, юные правду поймут, сколько их было рано рожденных. Как ут, сколько их было черных, но светлых, как ут, сколько их было голос судимых, как ут, и будут ли в мире снова такие, как ут? История Рапина. Рубрика: мурашки.